Tonight, tonight. Ну вот, ребят, сегодня я обновил прошивочку на вести спорт. Она приезжала еще до Нового года, я не помню, когда-то там был в декабре или, наверное... В ноябре даже еще. А? То ли в ноябре? То ли в ноябре, да, еще. То есть после этого мы уже, соответственно, и фазик покрутили, но на спорте надо по-своему его покрутить. Для этого нужна машина, опять же, чтобы это выкатывать все дело. Сейчас проп... помучились для того, чтобы прошить здесь налево именно. До этого каким-то макарами я не знаю, там вес 100 Sport я прошивал, вот именно эту машину у нее стоит защита на блоке управления. Там этот сейф гребаный конченое говно, вот это то, что там дилеры стоят, типа в подарок. На самом деле они деньги снимают за это. Как-то мы, я не помню, прошили при помощи комбилодера через оба Но в последних версиях я помню, что ничего там не канает То есть не прошить, читать читает он через него, но шить не дает Он пишет, что это неверные данные в буфере и все, и выкидывает Полезли туда, соответственно, начали откручивать этот гребаный сейф Верхнюю гайку мы открутили на раз-два нижнюю тоже она как бы пошла, и там то ли засажена немножко резьба, блин, но ну, никак у нас там не шло, блин. Короче, там протрахались, в общем, помучились, но ну, сделали. Все-таки прошили все это дело. Надо только теперь нормальные гайки поставить и закрепить нормальный блок управления. По существу, но я уже шил... Вот этой аварии уже, и чего-то только нету. Шил до этого тоже веста но вроде нормально ну веста спорта я имею ну да да здесь все время прямо здесь аккуратно очень часто Пешеходов полно ну прошивка переработана но требует еще доработки более правильного фаза регулятора установки набирает на лучше конечно ну лучше чем было Напрямую. Единственное, что в Вестах спорт здесь не так Что, что мне нравится конкретно Не хватает очень сильно Здесь валы более верховые стоят А ресивер он низовой То есть он от обычного X-Ray стоит Он на низкие обороты Соответственно больше тысяч, там 500, там Просто лютый спад идет по наполнению И толку от этого никакого Сюда бы, конечно, вписался бы какой-нибудь ТМ-рейс, с ним бы вообще просто и низы бы были нормальные, и верхи бы раскрылись. Очень неплохо. Так что было бы кайфово, конечно, это попробовать, но, не знаю, может кто-то поставит, конечно, и попробуем выкатать с ТМ-рейсом нам прямо. Ну, то есть, по твоим ощущениям, получше все? Ну да, она как-то мягче стала работать. Именно переключение даже... Ну больше стало. похоже на заводскую, но при этом обороты нормальные, то есть нам да, дает больше, чем там заводские, и как-то она да, набирает лучше. Ну просто более эластичная ну, стала она. Было. Да. Сейчас налево нам надо будет. Ну попробую я еще поковырять. Просто у меня времени нету. Надо, конечно, какую-то весту спорт хотя бы денек выделить, чтобы можно было понять. Как более правильно выставить фаза регулятора, потому что неизвестна фаза этих валов и непонятная. Подъем-то померить еще можно, но вот фазу неизвестно какая она. Еет бодренько в принципе. Да, да. Крутится неплохо, без провалов, без всего. В целом я доволен. Ну, отлично. Ну, покатаешься, потом посмотришь, что э, на прогреве у тебя там проблемы были. Ну, напишешь обязательно, чтобы я понимал, что и как. Ну, а дальше потом доработаем прошивку. Так что, э, ходим опять же под видео, лайки ставим, колокольчики и все остальное здесь прямо. Ну, и подписываемся. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.